Кончен, можете собираться домой, но не забудьте сделать домашнее задание. Ура, ура, ура, ура, ура домой! Блэк Лэди, ты куда так спешишь? Мне нужно быстренько идти домой. Меня там ждет мой питомец. Его нужно покормить и погулять с ним. А еще он очень любит играть. Хочешь, я тебе завтра его покажу. Он у меня самый лучший. У меня тоже есть питомец, и он самый лучший. Девчонки, что у вас есть питомцы У меня, кстати, тоже есть питомец И он у меня тоже самый лучший Ну ладно, подруги, давайте сделаем так Завтра каждый из нас придет со своим питомцем А ребята нас рассудят Вот они напишут в комментариях Чей питомец самый лучший Друзья, вы же напишите нам, правда? Помогите нам, пожалуйста Ну вот и отлично, тогда до завтра Шоу, Лива, ты слышала? Завтра мы все придем со своими питомцами Да слышала, я слышала вот только питомца у меня нету. И прийти мне не с кем. Ладно, до завтра, пока. А почему же у такая расстроенная ушла домой? Просто она услышала про конкурс с питомцами. А питомца у нее-то нету. Вот она и ушла невеселая. Слушайте, девочки, а у меня идея. Давайте мы завтра все вместе подарим ей питомца. Блэк отличная идея. Девочки, а давайте так и сделаем. Ну все, тогда решили. Хорошо Твой питомец тоже очень яркий! Фух, а я думала, что мы уже самые последние! О, привет, девчонки! Ой, посмотрите, у Ага, и такой милашный! Ой, мы уже здесь! Вот это да! Угловладий кошка на роликах катается! Ой, привет, девочки! Какие у вас питомцы все хорошенькие! Вот это да! Привет, Шудива! Как хорошо, что ты раньше пришла! У нас для тебя есть сюрприз! Сюрприз для меня! Привет, друзья! Ну что ж, давайте поскорее откроем питомца для шоу-дивы и посмотрим, кто здесь спрятался внутри. Первый слой. Так, наша подсказка. Кажется, мне такой щеночек уже попадался. Ребята, как вы думаете, это будет повторка? Вы уже догадались, кто мне попадется? Сейчас увидим. Странно. Второй слой как-то открылся очень легко. И здесь у нас наклеечки. И тадам! Вот и наши пакетики. Нет, не знаю, но по крайней мере это не тот питомец, о котором я думала. Здесь питомец побольше. Давайте начнем с бутылочки. Это точно не повторка, потому что такая бутылочка мне еще не попадалась. Смотрите, она такого салатового цвета и с белой крышечкой. Но если вы уже видели такого щеночка с такой бутылочкой, напишите. А может быть это кошечка? Я не знаю. И это кошечка! Посмотрите! Здесь розовый совочек с ушками и вот носик и усики. И хвостик. Очень-очень классный. Даже аксессуар. Какой-то очень-очень-очень маленький. И это... Давай выходи. Ой, смотрите, какой классный. Это такой ошейник-бантик. Очень милый хорошенький. Черного цвета. И здесь вот с таким, видно, колокольчиком. Ну что ж, а теперь давайте откроем самого Питомца. Посмотрим на нашу кошечку. М -м -м -м -м -м. Вау, вот это да! Мне такая еще точно не попадалась. Какая она классная. Белоснежная. Ой, какая родинка в форме сердца. Очень-очень классная. И голубые у нее волосы. И сзади два хвостика. Очень классная кошка. Киса, киса, хороший, хороший киса. Мяу, мяу, мяу. Кисуля моя, а давай тебя еще обуем. А мы еще достанем обувь для нашей кошечки. Ой, какой хорошенький розовый такой песочек. И малиновый совочек. Вот, вот наша обувь классная! Она разноцветная! Здесь есть нежно-розовые и малиновые. Сейчас мы ее очистим от песочка и обуем нашу кошку. Ну что ж, теперь я с моей Кити Шар тоже готова к конкурсу! Ну что ж, друзья, вы всех питомцев хорошенько рассмотрели? Тогда пишите в комментариях питомец вам понравился больше всего. Нам очень-очень интересно. Ребята, и не пропустите следующее видео, ведь в нем вы увидите победителя на одну кошечку из вот этих двух красоток. Из третьего сезона первой волны и второй волны. Ну что ж, а вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые классные видео. И обязательно нажимайте на колокольчик, тогда вам придет уведомление, и вы никогда не пропустите ни одного нашего нового видео. До новых встреч!